Значит, я хочу всем сказать, что из всех кандидатов президента, не только здесь стоящих, но и за все эти семь компаний, шесть, я самый опытный, самый образованный. Меня знает вся страна, весь мир. Меня боятся. Без страха невозможно сегодня управлять миром и внутри страны. Поэтому я надеюсь, 18 марта ну, прям дурак, вы дадите, дадите максимум голосов мне, иначе ситуация будет ухудшаться. И всех остальных, они хорошие люди. Я их ни в чем не обвиняю, но ни у, ни у кого из них нет шанса. Водите в интернет, посмотрите, что, что написано в нашей стране за все эти последние 30 лет. Они и пройдут. Это однопроцентники у меня есть шанс я получал и 13 процентов и 10 процентов и, и, да? и страна знает только меня спросите во всем мире кого не знают согласен путин на первом месте я на втором остальных никого не знают вот они стоят здесь все и знают только в этой студии и прав сергей николаевич что... спасибо, спасибо. самый умный ежик самый круглый ежик самый добрый